Добрый день! 20.01.2021 с альтернативного канала стащила вот этот график, на каких частотах мы живем. И Это оказалось очень интересно. Тут выражено, выражены искусственные частоты. К сожалению, большинство графиков не идут выше, чем 35-40, из-за чего реальная картина музыки в наших ушах не слышна. Но здесь она заходит выше сотни. И я уверена, если бы она доходила до 400 Гц, это было бы намного интереснее. Но пока что имеем то, что имеем. Смотрите, 51 Гц выражено и 102. Что такое 51 и 102? Это значит, что между ними октава. Октава. Сейчас мы разберемся, что это за ноты. И 25 с копейками должно быть еще одна нижняя октава. Вот тут что-то есть, я не могу понять, есть или нету. Вот есть какая-то частота, но здесь уже не так выражено. Вот эти линии четкие показывают откровенно искусственный характер этих частот. Кто-то их специально запускает. И сейчас, 51, 60, 61, сейчас мы их вычислим, 84 и 102. Прежде чем мы начнем разбираться, какие ноты, я хочу сообщить, нам слегка передвинули звуки. Камертонная нота «ля» звучит на 440, хотя исторически во всех культурах она была ниже. Там были различия, разные мнения по тому, где звучит нота «ля». Но почему-то было принято за 440. И дальше ля малая октава 220. Интересно то, что у нас 220 вольт в розетке. Потому тут стоит учитывать, что на наши ноты кто-то подтянул выше. Итак, ищем 51 соль диез, тут с копейками, 51,91 но с учетом того, что нас перетянули немножко вверх, 61 си, дальше 100, э, двойная соль диез, двойная частота соль диез контр-октавы будет на большой октаве 103.83. И еще одна частота, которая там была, 84 между ми и фа. Между ми и фа придется опустить... Э, Представить, что это «фа», потому что что еще? 84 герца особенно сложно найти, находится между «ми» и «фа». Но так как нам, естественно, наши звуки немного повысили, много-немного, значительно повысили, то я опускаю здесь, опускаю тут и предполагаю, что это нота «фа». Это все, конечно, очень неточно. И теперь переходим на мой любимый сайт, который я как-то обозревала онлайн defizpianina.ru. И здесь мы находим этот аккорд. Смотрите, как он звучит. Слышите? Как-то и тревожно, и гармонично. Почему так происходит? Интересный такой звук. Тут получается малая терция между фа и соль диез. И между соль диез и си. Так. И получается, я изображаю этот звук намного на выше. Там я не помню, на какой октаве там было. Вот сейчас у нас над нашими головами играет этот тон кто-то его запускает видите, какое настроение он вызывает это как будто в преддверии чего-то звуки гармоничные но тревожные вот кто-то нам над головой создает музыку знаете, мы не различаем вот эти частоты но у меня был как-то случай что я шла, запыхалась пересела и получилось так, что не хватило кислорода. Мне было плохо, знаете, вот это состояние, когда тошнит. Я несколько минут приходила в себя, то есть голову сильно кружила, голове не хватало кислорода. Потом в какой-то момент я почувствовала, как кровь приливает к лицу. И первое, что я услышала, это вой, звон, гул на всех частотах, на всех тонах, очень много шума в ушах я сидела в этом состоянии минуты две 3 пока не пришла в норму и что произошло в отсутствии кислорода э, у меня перестал работать мозг полноценно так как он работает обычно когда кровь пошла то он заработал но на первых порах он не успел включить э, то, э, тот механизм который, э, который не различает эти звуки то есть, если мы долго едим соленую пищу, мы не чувствуем соль. Если едим слегка острое, то люди, любители острова знают, они все время повышают эту дозу. И представьте себе, если у нас все время в ушах звучат одни и те же тональности, мы их не слышим. Это сперва получается как шум, а потом мы их, в принципе, перестаем слышать. Вот что-то нам блокирует слух. Но они есть. И я их 2-3 минуты, когда я приходила в себя, я их, получается, услышала. Там был полный, знаете, там какофония вой, вой на всех уровнях. И вот сейчас нам включили вот эти тональности: тут 50. Я не могу на этом редакторе на клавишах сыграть по-другому. Это был просто интересный факт из музыки в наших ушах. Есть более низкие тона, видите, они у нас в ушах гудят. И сейчас у нас играет такой аккорд предверия чего-то. Пишите, что думаете в комментариях, ставьте лайк. До новых встреч!